Простите, мадам, и, возможно, не кстати, но право, нет сил моих больше молчать, как нынче к лицу вам улыбка и платье. И это весна. Вы должны это знать, мадам, я хмелею от вашего взгляда, как будто юнец с восемнадцати лет. Пожалуй, смешно, но, наверное, так надо. Ни слова, мадам, про багаж моих лет, ведь это моя лебединая песня. Взлетающий в небо с душою санет. Прошу вас, не смейтесь, мадам. Ну а если и правда у душ наших возраста нет? Мадам, вам руку свою предлагаю, А сердце давно рядом с вашим живет. Давайте по парку вдвоем погуляем. Оставьте дела. Дом, мадам, подождет. Прошу, соглашайтесь. Погода какая. Черем их плывет неземной аромат. Я вас не грешить, а гулять приглашаю, и нынче у вас нет дороги назад. Вода, вы согласны? О, Боже! Я счастлив, я должен сейчас вам о многом сказать, но где взять слова? Вы безумно прекрасны, идемте, не будем зря время терять».